Ты бо... боишься Бога? Нет. Но тебя боюсь. Локализована cginfo.tv. Ты так и будешь сидеть? А что мне еще делать? Стоять? Не стоять. Грести. Грести. Это в мои планы не входит. Хочешь, чтобы я один всю работу что сделал? Это? Нет. Но надеюсь, грести будешь ты. Почему это? Ты предложил сюда приехать. Я предложил. Я тебе сразу сказала, что не люблю упражнения. Ты про греблю? Нет. Пожалуй, гребли неплохо укрепляются. Тогда тело. про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь. Долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, Сидит. а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь. В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет, и я гребет? Да. Он огребет. Ага, я поняла. Приехали. Может сказать ему, когда мы вернемся? И что это изменит? Может это его хоть немного успокоит? Ну хоть в этом мы с тобой согласны. Эй! А меня тут встретят! Очень надеюсь. Не хотелось бы застрять в таком месте. Может, внутри кто есть? Простите, я Букер Дэвид. Вас обо мне, наверное, предупреждали. Удачу с этим, приятели. Есть тут кто? Эй! Чёрт! А, тот рисунок. Я должен сесть в это милое креслице. И что теперь? Что а? за черт? Приготовься, пилигрим. Перемоги. Да что игры. происходит? Это не добро. А? Нет, нет! Нет! Твою мать! Пусть Вознесение насчет 5, 5, 4. Нет, нет, нет. 3, 2, 1. Нет. Вознесение. Вознесение. Так. Спокойно. 5 тысяч футов 10 тысяч футов 15 тысяч футов Аллилуйя. Тема пророка. Что это за место? Рай. Точнее сказать, истинный рай земной. Лучше держать такие вопросы при себе, не то меня сцапает. В этот знаменательный день мы чествуем наш город и пророка нашего отца Комстока. В этот день мы приносим жертвы, воздаем почести и погружаемся в крещальную купель. Внимание! Если бы пророк лишь поразил врагов наших Увунда Дни и не отрекся от Содома, что под нами, то и тогда этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь отрекся отца дома, что под нами, но не принял три золотых дара основателей, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь принял три золотых дара основателей и не помолился о нашем избавлении, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь помолился о нашем избавлении и не привел нас в этот эдем, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь привел нас в этот эдем и не избавил нас от восточных гадюк. Этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь избавил нас от восточных гадюк, но не понес боль утраты, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь понес боль утраты, но не изгнал глаз народа, этого было бы достаточно. Новое лицо к нам пожаловал чужак из Содома под нами. Явился в Колумбию, чтобы очиститься перед лицом пророка нашего, основателя и Господа. Мне просто надо пройти в город. Просто пройти? <связывая> брат, попасть в Колумбию может лишь тот, кто прошел обряд крещения и родился заново. Ты смоешь себя грехи, брат. Дело... <связывая> Эй! Крещу тебя именем Пророка нашего, именем основателей наших и Господа нашего. Господи, позволь, муравой, позволь, раби, Не знаю, братья и сестры. Мне кажется, он еще недостаточно чист. Кто там? Кто там? Передашь девчонку, и долг будет прощен! Чего вы хотите? У нас договор, Дэвид! Открывай! Сейчас же! Я же сказал, что не буду этого делать! А теперь уходи! Мистер Дэвид! Мистер Дэвид! Идиотский священник не понимает Что крестить и топить Совершенно разные вещи Надо найти какой-то ориентир И понять, где я вообще От Суфранкину золотой ключ Дабы у Эдема была индустрия Что возвысит его над всеми странами Отцу Джефферсону скрижаль. Дабы дать Эдему законы, что возвысит его над всеми странами. Потому что каждый год мы отдаем себя основателям и пророку нашему Камстоку. И, и посвящаем, посвящаем себя, себя пророку, пророку нашему, нашему, отцу, отцу Камстоку. Дабы идти за пророком Пророк наполняет легкие водой, дабы они крепче любили воздух. Перешедший Делавер с огненным мечом и крыльями ангела. Храни меня, Родители, даруй мне невежества и тирании. Огради мой отцами меча, скрижали. и ключа, ключа. неудачи. Аминь. Есть лишь проведение. И раз узрев М Да, кретины есть даже в летающем городе. Ладно, пора искать девицу. Матери, все прощения! После победы, Вонда Ски! Ангел Колумбия явилась отцу к и открыла ему будущее. И пророк повел народ прочь от садома под нами. Все выше и выше поднимались они в город, где они создали идеальный союз. Появилось чудесное дитя, Агнец, ключ к будущему нашего города. И подсказал пророк, что она Извиняюсь, но придется обождать. Понятно. Но удачи. Лотерея и ярмарка. Он сюда с мечом, Ясное небо. Днем тепло, ветер жаркий, переменный. Словом, прекрасный день для праздника Колумбия. А теперь вернемся к музыке. женской- патриотической лиги в другой раз а вам бы такой букетик пришел все очень к лицу может еще передумаете не надо только этого фектонского радикализма а то я себя уже чувствую героиня романа я вышла за народника да, они сказали, что она там вам телеграмма, сэр Ха. тут вам телеграмма Дэвид, Тачука Камсток не должен о тебя узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Лютес. Что-то... Я мои здесь, чтобы сказать вам. Это не фантазии. Нет, нет, дамы и господа. И все благодаря энергетикам, которые представляет вам сам мистер Ирими Финк. Кто из вас уже испытал дивный дар энергетика? Один глоток. И вы способны на все. Пророк наш просил, лично просил мистера Пинка передать эти волшебные напитки вам! Слава пророку нашему! Слава нашему городу! Если я скажу, что некто пускает молнии с пальцев, кто мне поверит? Если я скажу, что некто поднимает жеребца одной рукой... Юный сэр! юные леди! Оцените силу нового энергетика, если вы хотите что-то поднять или швырнуть, «Дикий мустанг», то что вам нужно! Попробую. Юный сэр! сэр. юные леди! Оцените силу нового энергетика, если вы хотите что-то поднять или швырнуть, «Дикий мустанг», то что вам нужно! Бот и бес номер один бес номер два Да вы везунчик третий У нас победитель Нет. Держите, Нет. Нет. помните если вам нужно что-то поднять или швырнуть, вам поможет дикий мустанг! Видите этих негодяев? Так и шныряют все и лошадь смотрю. Не бойтесь! Есть избавление! Хватайте дробовик вперед! Вот вы! Вы готовы встать на защиту города? Прицелььтесь как следует и подшибайте этих злых. Наберите побольше очков и получите приз. It's the name of Котов... Голософоны! Лучшие Голософоны! Слушайте, голос исп... скажите что-нибудь. А, голософон? А, голософон? Вот, пожалуйста, запись вашего голоса. Эй, я за это платить не буду. Просто демонстрация, сэр. Ты еще не сегодня новые Приз! <социт> помочь родной Колумбии! Покажите, на что способны! Прикончите дэдекидстрой и гнусных народников! Эй, hey, нашелся смельчак! Итак, стреляйте по народникам, наберете достаточно очков, получите приз. Если подстрелите анархистку дэдекидстрой, получите бонус. Еще один выстрел точно в цель. Диаблочко! Великолепно! И отличный стрелок! Вон она! Тридцит и Достойная кончика! Обязательно! Узовщики страшат от страха! распиты. Дейзи Фицрой мертва. Вас сэ, ждет награда. Только наш слабый город может похвастаться столь дивными чудесами прогресса. Ты да видела, что нибудь будет подобное? Такой нет, грустный, да? Где? Грустный? А чё можно грустить, когда ты такой силач? Пришла пора людям вернуть власть над машиной. Они всё мигом сделают. Нажмите, чтобы превратить машины в союзников. Что это было? Старая добрая ванильная уже не годится. Здравствуй, Маря. Заходи в мою гавань. Тут тихо, спокойно. Сам знаешь о чем я. Мороженое это моя слава. Вы же Бакфорд, член Ассамблеи. И как я вас сразу не признал? Мы вам приготовили отличное место. На нашей ярмарке всегда рады достойным людям. Орел. Или решка. Эй, дайте пройти. Орел. Или решка. Решка. Ну вот. Хм. Не чувствую я особой радости от победы. Выше нос. В другой раз повезет. Может быть. Истинная Мой кумир? Леди Комсток, разумеется, Да благословит и, ее, и ее пророк. А, бедная женщина, столько страданий. Страдания не делал Тебе Где ты это достал? Эта штучка? Всему отделу такие раздали. С ними мы мигом вышибем всех бунтовщиков с аэротрасса. У вас в отряде есть места? Я бы какому-нибудь народнику череп-то раскроил бы. в лотерее бесплатно. Ты что, с луны свалился? 77. 77? Это счастливый номер. Буду за тебя болеть. Неси сюда чашу! Это не самая красивая белая девушка во всей Колумбии! Итак, побеждает... Номер 77! Не надо же... 77 может забрать три сбросов Нет, прошу вас, не надо! Это я! Это я виноват! Пожалуйста! Не надо! Ну что же вы делаете? Ну так что, бросишь? Или ты теперь тоже любишь черный кофек? Какой застенчивый юноша нам попался! Сейчас Надо ты не сто получишь, Стоп! Это он! Так, откуда а. у тебя этот знак? Ты что, не знаешь, что это печать ложного пастыря? А да нам тут никакие лжепастыри не нужны! А ну, вперед, парни, навались! все жарче что происходит сейчас начнется Один раз живем. Нажмите, чтобы бросить зажигательную гранату, зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Это не пробник.